знакомый нашел около своего дачного участка камень похожий на янтарь я про себя подумала что нак он предложил его мне я не беря в руки отказалась вопрос почему есть хорошая пословица дают бери бьют беги никогда случае если вам что-то дарят не отказывайтесь таким образом вы от себя отталкиваете фортуну чтобы вам не дарили кроме бомбы и ядовитых грибов и наркотиков и алкоголя никогда нет и алкоголь принимайте если он закупорен в случае если вы это делаете вообще вот смотрите, если вы работаете на госслужбе и вам преподнесли какой-либо подарок, обязательно этот подарок возьмите и отнесите его домой. Почему? Так проявляется по отношению к вам элемент фортуны. Не нужно ни благодарности, ни неблагодарности, просто заберите. Даже если вам подарок не нравится, его необходимо принести домой. Когда он у вас переночует, то после этого этот подарок является уже вашим предметом. Вы его можете либо дарить, либо выкинуть, все что угодно с ним делать. Но никогда в своей жизни не отказывайтесь от подарка, не отталкивайте от себя то, что дает вам жизнь.